Друзья, всем привет! Я в прямом эфире Надежда Новосельская, психолог, психофизиолог, лай-коуч Сегодня замечательный день, чудесный сильный день 0202-2020. Многие знают про эти все сильные дни, мечтают. Я как психофизиолог хочу вам дать практику. Называется на 7 запросов 0202-2020. Это практика. Работает всегда, когда вы правильно и грамотно формулируете свои запросы. В этот день она будет работать по-особенному. Итак, смотрите. Хочу это построение цели. Что я делаю, зачем, почему? Это не формулировка желания. Формулировка желания. Это правильное использование своих нейронов левого и правого полушария. Левое полушарие это логика. Если, например, вы хотите столько-то денег, то деньги приходят для чего-то, а это уже правому полушарию нужно включиться и расписать, а как вы поймете, что вы, например, получив 7 тысяч долларов, пример, которые вы хотите, да, на что вы их используете, куда вы их инвестируете. И вот в этом самая главная задача состоит. Люди чаще всего сегодня или не верят, такие вот есть, им сюда и пощупать, проверить, они не верят, они только логикой работают, это хорошо. И есть люди, которые живут только эмоциями. Они летают в облаках, они мечтают, создают изобилие, но они не используют сбалансированно левое и правое полушарие. Левое полушарие ⁇ это конкретика. И ответственность за то, что вы будете делать что-то. Но когда мы касаемся только вопроса формулировки желания, то в этом случае мы логику используем, чтобы мозг работал сбалансированно. И тогда, когда вы сейчас напишите 7 сформулированных своих запросов, конечно, сейчас вы их не напишете, это работа приличная. Одно желание вы будете расписывать где-то в минут 15-30, а кому-то может и больше придется потому что я покажу и расскажу, как это формулировать. Эти техники я даю в своих дорогих программах, и люди это делают, те, которые понимают и ну, ценность этого. Вы, конечно же, сделаете далеко не все, потому что люди привыкли только слушать, поглощать информацию и дальше побежали кушать, что-то делать, делать по-старому. Ну, Опять же, это ваш выбор, это ваша ответственность. Я делюсь тем, что работает. За более чем 20 лет как психофизиолог знаю, как это устроено, и на практике, как это люди сделали и получили. И сама вот результат того, что я пишу, мечтаю, трансую, работаю, я нахожусь вот здесь сейчас на море и пишу прямо вот с пляжа вам эту практику. Итак, в настоящем времени вам нужно, чтобы у вас было записано от 300 и выше желаний. Тогда ваш мозг забывает и не фиксирует там не думать, потому что когда вы думаете, у вас там несколько желаний, вы все время о них думаете, там считают, что у вас это уже есть. Поэтому ваша задача написать очень много желаний и забыть про них. Время от времени заглядывать в тетрадку, радоваться, закричать «YES ⁇ Ес ⁇ чтобы энергия слышала, что вы довольны, потому что вам еще захотя... за... придет еще больше. У вас должно быть записано вот так вот много желаний, больше чем 300 ваши тетрадочки рукой, рукой, ребята. Но для того, чтобы записать их так много, сначала нужно научиться писать хотя бы несколько. Вот своим всем э, ученикам я даю сначала, запишите 5, я посмотрю, как вы их записали, я подкорректирую, чтобы это было правильно, не лишь бы что, и тогда вы будете дальше тренироваться, писать 100, 200, 300, потому что когда вы записали несколько, у вас появляется уже интерес вы вошли в состояние кайфа потому что интерфинчики пошли работать и другие э, позитивные гормоны нейромедиаторы заработали тогда вам хочется писать еще еще еще но вначале будет конечно же трудно так вот пять желаний я всегда прошу чтобы написали я корректирую и дальше потом вы пишете уже много других правильно не просто что попало что значит правильно? Правильно – это в настоящем времени, как будто вы это имеете. Например, вы хотите, там, я не знаю, виллу где-то на берегу моря. Ну, мечтаете вы о ней. Почему нет? Вот сядьте и запишите, какого она размера, сколько там квадратных метров, какого она цвета, где она стоит на берегу моря, в горах, в лесу, в средней полосе. В общем… Вам самому, самой это нужно прописать. Дальше. Когда вы написали, увидели сверху, как, со стороны, как это выглядит, вам нужно подойти, открыть двери, почувствовать рукой вот, прикосновение этой ручки, увидеть, услышать запах этой двери новой, если это новый дом, к примеру. Да? Как можно больше деталей описать. Вижу, слышу, ощущаю. Заходите в дом. Смотрите, что находится в первой комнате. описывайте детали, мебель, цвет, цвет там, обоев, цвет пола, размеры комнат. Это если дерево, так вы запах слышите, если плитка, ощущаете ее, свежесть, как вы идете, ощущаете чистоту этой плитки, к примеру. Если это ковер, вы чувствуете, как он мягко прикасается к вашим стопам. Поднимаете голову, смотрите, какая там люстра, какие стены, какой камин стоит, что вы слышите, запах какой от кофе, от э, свежевыжатого там, сока с лимоном. В общем, как можно деталей в каждой комнате описываете. Заходите в ванную, видите мебель, видите... Как блестит кран, какая ваша любимая наконец-то пришла к вам ваша там красивая там подставка по себе сужу не так давно я мечтала о такой подставке, чтобы у меня была в ванной душевая. Вот все, все это детально описываете. Поднимаетесь на второй этаж, спальня, детская, в общем описываете детали и как будто в кино в этом в этом кино проживаете. Дальше, когда вы написали? Семь таких желаний, семь таких формулировок. У кого-то машина, дом, с детьми поехать, с семьей поехать куда-то. Вы там где-то хотите на Бали поехать, не очень знаете, что там. Погуглите, посмотрите. Кто-то хочет дом и тоже не до конца представляет, какой он этот дом. Погуглите, увидите, какие дома продаются. Попросите, не попросите, а поедите и как будто хотите купить. Представьте, что у вас уже есть деньги, вы готовы купить этот дом. Риэлтор вам покажет, вы походите, почувствуйте, понаслаждайтесь увидите те дома, которые вам нравятся, ощутите вот, вот на практике то же самое касается шубы, одежды, духов, всего. Если путешествие, зайдите в туристическую компанию и увидите, какие туры продаются. Если это там я не знаю кольцо, к примеру, да, зайдите в магазин, померите, посмотрите, какое кольцо вы хотите и так далее. То есть в вашем вижу-слышу картинки 3D, должно быть прописано максимально, как будто вы это имеете. Оденьте это на пальчик, оденьте это на ножку, на, на плечи. Почувствуйте, как это шуршит, как это пахнет. И как можно детальнее. И когда вы сделаете, распишите 7 таких желаний, ваша задача выстроить на каждое, это уже сформулированное желание, картинку, то есть файлик, то есть... Иконочку, да, вот как на рабочем столе повесили, вот сложили, разложили. Дальше, когда на все, все семь желаний в 3D были расписаны в настоящем времени, ваша задача — вокруг себя разместить эти иконки и запустить их движение вокруг себя. То есть запускаете, это кружится слева направо, у кого кто правша, и кто левша, наоборот. Вокруг вас это крутится. Вот эти вот иконки, крутятся, крутится, крутится, крутится... сильно-сильно-сильно запускаете, сильно-сильно-сильно-сильно-сильно так чтобы уже, ух уже аж голова крутится уже кого-то аж подташнивает от того, что сильно идет вокруг... такое вот... Э, кружение этих картинок... потом тьф, взрыв! и тут же отпускаете в этот взрыв, поднимаете руки вверх, запускаете вот, вот эту всю э, в одном потоке, запускаетесь фи фиолетово-голубовато-белисоватым цветом и говорите... Семь запросов во Вселенную. Yes! И потом падаете в транс, ни о чем не думаете, смотрите в одну точку, где вам это нравится, и ни о чем не думаете. И тогда эта техника сработала. А я Надежда Новосельская, психолог, психофизиолог, лайф-коуч. Желаю вам, чтобы ваши желания сбывались, и чтобы вы... После этого грамотно построили свои цели, тогда вам будет легко достигать того, чего вы хотите. Потому что мечтать — это промечтывать, это быть только вот правым полушарием работать, а вот действовать, понимать как, ради чего, пошаговый алгоритм действий — это уже с помощью левого логического полушария и психически зрелого взрослого человека. Пока-пока!